Здравствуйте, друзья! Меня зовут Татьяна Рыбакова, я исполнительный директор компании RealProject и сегодня я расскажу вам о пожарной безопасности при перепланировке квартир и нежилых помещений. В первой части этого видео мы поговорим о нормах пожарной безопасности при перепланировке квартир, а во второй рассмотрим основные правила при перепланировке нежилых помещений. Основных требований к пожарной безопасности при перепланировке квартир не так много, но они существенно влияют на возможность перепланировки. Разберем их по порядку. При объединении жилого помещения с лоджией вам нужно знать следующие правила. Лоджи является аварийным выходом, поэтому если ваша квартира находится на уровне ниже 15 метров от земли, то простенок между лоджией и помещением можно полностью демонтировать, если это не существенно. Если квартира на высоте выше 15 метров от земли, тогда вы обязаны оставить простенок между помещением и лоджией шириной не менее 120 сантиметров. За ним вы сможете укрыться в случае пожара и дождаться пожарный экипаж с лестницей. Это правило не действует, если у вас в квартире две и больше лоджий, и хотя бы одна из них не объединяется с жилым помещением. Во всех помещениях, кроме санузлов, должны быть установлены автономные датчики дыма. Выглядят они примерно так. Вот такая маленькая штучка может спасти вам жизнь. Все дело в том, что спящий человек не реагирует на дым в помещении, а датчик дыма в случае задымления издает громкий звук, тем самым предупреждает об опасности. При перепланировке действует одно простое правило – убирать эти датчики запрещено. В новых домах сейчас предусматриваются тепловые датчики, которые подключены к общедымовой пожарной сигнализации. Они располагаются над входной дверью. Помните, при перепланировке их убирать также нельзя. Перепланировка в квартире с газовой плитой может быть связана с большими сложностями. Во-первых, переносить кухню запрещается пожарными нормами. Во-вторых, при объединении кухни и комнаты следует оставить между ними двери. По-другому никак. Обычно при подписании акта приемки квартиры застройщик выдает вам пожарный шланг. Также в каждой квартире должен быть предусмотрен пожарный кран. Чаще всего он располагается на магистральной трубе с холодной водой. Не нужно забывать о первичных средствах пожаротушения, которые рекомендуется иметь дома. Из доступных и эффективных я бы порекомендовала вам огнетушитель Шар-1, традиционный огнетушитель и специальное одеяло, которым вы сможете потушить очаг возгорания. Выглядит оно примерно вот так. Теперь давайте поговорим о пожарных нормах при перепланировке нежилых помещений. Под каждое назначение и площадь помещения есть свои требования пожарной безопасности. Я вам расскажу о самых важных. В любом нежилом помещении должен быть отдельный выход, не пересекающийся с выходами из жилых помещений. То есть из нежилого помещения не может быть выход в подъезд жилого дома. Количество выходов рассчитывается, исходя из назначения и площади помещения. Установка пожарной сигнализации обязательна для коммерческих помещений, так же, как и наличие на объекте документов о ее установке и обслуживании. Дверное полотно на путях эвакуации должно быть не менее 90 см в ширину. На путях эвакуации не допускается винтовых и криволинейных в плане лестниц. По общему правилу, двери на путях эвакуации должны открываться по направлению эвакуации. Отделка на путях эвакуации должна быть из негорючих материалов. А на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До встречи!